Находясь недалеко от детского магазина, в этом районе есть прикольный магазинчик. Можно зайти, поискать кирухи подарок на 8 марта. Чем, в принципе, сейчас и займемся. Может быть, что-то и выберем. В принципе, может быть, кто-то захочет своему ребенку какой-то подарок приобрести из этого магазина это можно сделать потом по ссылке в описании будет прикреплена точка где находится сам магазин с его названием с его сайтом как то так высотка еще одна высотка но это вообще какой-то дом с ухом кто знает что это такое можете написать комменты Гигантское бетонное ухо какое-то. Вот так вот это безобразие будет выглядеть без с торца. Там есть какие-то руны непонятные. В общем, какое-то гигантское ухо цветное. Ладно, едем дальше в Магаз. Магнитная доска с ластиком и мелом 190 рублей всего. Магнит на 260. Чуть больше чем а 4 форматом. С маркером, стиралкой, буквами и штангой за 300 рублей. Классовудка услуга. 100 100 100 рублей. 100. Рублей. Разные стиралки. Рублей. Очень хорошо Для белой доски называется вредный, вредный ли Он 920 стоит, да? Они, они, да и синий ну я понял, синий да. красный. И такой еще робот, да? 960. Он тоже стреляет и да. этот самый. Вот это Попала я в точку, да? Что я провер... mm. Mm. Вот тут можно вообще рисовать за 680 рублей. Да. 650. живопись по номерам родукрошки детские пазлы кубики 200-220 рублей я не сбил моего с Разные происхождения.